Yeah Ah uh, yeah Город не такой, какой был, когда я приехал Каждый день, как важный, не гонись тут за успехом Я Против всего мира, я не поклоняюсь людям Так как прежде, сука, мы с тобой уже не будем Эй, потерял лето в кармане индицента, но это пока Айбот научил меня посылать ли разворяться по ночам дымом облака Разложил ка все по местам, столько прожил кем ты сдал. Ко мне свою пристал, Либо педистал, Либо в мире не стану. Че yeah. мало людей, много бридей, много идей. Мне-то виднее, просыпайся. Все теперь есть, нет теперь с ней эта песня, я простил, улыбайся. Все было не а так. Вы на их там. подойди к нам, ты поймешь, что мы были лучшие Года за годами, месяца за месяцами каждый божий день Провожаем план уже скруче. Не будет ошибок. Yeah. Теперь у меня защита. Uh. Это ведь интро альбома. Uh. Нравится тогда защита. Yeah. Верил всегда в чудеса. Uh. Часто смотрел в небеса. Uh. Ты никому ну, тут не нужен, послушай, uh. И сделать uh. себя uh. сам по разным палю сам. У каждого своя дорога. Карабкался на вербе с Бога. И я падал много. Потратил день, потратил деньги, как последний раз. Я мыслю по-другому. Очень трудно среди вас. 100, погоди, сколько можно слушать ваше ванна глава обмана. Бог помоги, на ноги встать, показать, что таких как я мало. Это лишь жизнь свои молодые годы, выбрал я пульт Столько грехов и несказанных слов, с музыкой лайф мелодрама. Стоп, погоди, сколько можно слушать Боже на глава обмана Бог, помоги на ноги встать, показать, что такие мало Это ли жизнь свои молодые годы, выбрал я пульт Столько грехов и несказанных слов, С музыкой life мелодрама. Капена, ждите альбом. Мну это задано, сделай шоу.